Вы сталкивались с проблемой невозможности красиво закончить работу. То есть у вас четкие границы, некрасивые на бровях, у вас э, теневое окончание стрелки тоже некрасивое, грубое, либо, допустим, прокрас на губах заканчивается резко, как будто кто-то съел помаду. Это некрасиво. На этом уроке мы, вы поймете... Как этого избежать? Мы научимся управлять градиентом. То есть от яркого к прозрачному вообще на нет уходить и при надобности возвращаться. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Второй урок дистанционного курса «Штрих на бумаге. Градиент плотности». Что для этого нужно? Мы берем карандаш, бумагу и штрихуем. Так же, как на первом уроке, создаем штрих, создаем штрих длиной примерно 1,5-2 см и кладем штрихи настолько плотно, чтобы не было вообще видно бумагу сквозь ваш рисунок. Примерно получается на сантиметр у вас от 60 штрихов, поделите, сколько будет на каждый миллиметр и придерживайтесь этого количества. В идеале на сантиметр у вас должно уйти 90-100 штрихов, но 60 – это минимальное количество. Вы проходите вот таким плотным ковром по этому сантиметру и, подходя к следующему, вы кладете штрихи гораздо реже. То есть, у вас начинает светиться бумага, просвечиваться, и вы прям видите изменение цвета. Также проходите этот сантиметр и постепенно начинаете увеличивать количество штрихов по плотности. Автоматически у вас немножко увеличится и нажим, ничего страшного. Главное, чтобы вы глазом прям видели вот это изменение насыщенности от яркого и к светлому, и затем наоборот, и снова на светлое. Задание, от которого у вас устанет рука. Кстати говоря, его можно выполнять ручкой, ей будет гораздо сложнее, чем карандашом, и все ошибки будут виднее гораздо тоже. Расстояние между темным и светлым может быть любое ваше, какое вы выберете. Вот таким образом вы выполняете свои задания. Получается минимум 10 полос, в которых вы от яркого к бледному и назад к яркому. Очень важное задание, У вас, научившись. Делать вот эти вот переходы плавные, вы потеряете просто, все ваши проблемы уйдут с четкими контурами на бровях, на тенях и на губах. Для того, чтобы получить все остальные уроки, вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео, зарегистрироваться и получить все остальные уроки. Все просто. Надеюсь, я была вам полезна. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.